Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Американский писатель Томас Вулф однажды сказал, «Одиночество есть и всегда было главным и неизбежным переживанием каждого человека». И большинство из нас, вероятно, согласится с этим, потому что все мы чувствовали одиночество в какой-то момент в своей жизни. Так что если вы сейчас боретесь с глубоким одиночеством в жизни, то вам, вероятно, будут понятны эти семь признаков. Первый. Вы все время чувствуете себя оцепеневшим. В последнее время, какие бы эмоции вы не испытывали раньше, будь то счастье, грусть, волнение, интерес или веселье, кажется, что их больше нет. И ничто из того, что вы делаете, чтобы поднять себе настроение или заставить себя снова что-то почувствовать, похоже, не помогает. В большинстве дней вы чувствуете себя пустым, потерянным и растерянным. Вы оцепенели и эмоционально отстранены, потому что боретесь с глубоким чувством одиночества, с которым не знаете, как справиться. Второе. Вы не можете контролировать свои эмоции. В редких случаях, когда вам удается снова что-то почувствовать, это не намного лучше, потому что вы не можете контролировать свои эмоции. Теперь вы расстраиваетесь из-за малейшего неудобства и вдруг не знаете, как перестать плакать или без видимой причины набрасываетесь на окружающих вас людей. Невозможность контролировать свой гнев. Психологи называют это эмоциональной неустойчивостью. И она очень часто встречается у людей, страдающих от депрессии, сильной тревоги и одиночества. Номер три. Вам кажется, что вы слишком отличаетесь от других людей. Даже в кругу самых близких друзей и семьи вы чувствуете себя чужим, как будто никто не знает и не понимает вас. Вам трудно найти общий язык с другими людьми, и вы чувствуете, что не принадлежите себе. Это происходит потому, что слишком часто одиночество вбивает клин между нами и окружающими, ослепляя нас от их теплоты, дружбы и сострадания, пока не остается только ноющий страх, что мы слишком разные, чтобы кто-то мог принять нас такими, какие мы есть на самом деле. Номер 4. Вы задаетесь вопросом о смысле и цели жизни. Некоторые люди, когда чувствуют себя одинокими, становятся более интроспективными и философскими. Так что если в последнее время вы стали задаваться вопросом о смысле и цели жизни, возможно причина в этом. Иногда мы можем попытаться встретиться с одиночеством лицом к лицу и глубже погрузиться в собственную психику, чтобы докопаться до сути. Что бы вы там ни нашли в своих сокровенных мыслях, страхах и желаниях, вы, скорее всего, выйдете с другой стороны более мудрым и проницательным человеком с новым взглядом на жизнь. Номер пять. Вы всегда измождены. Еще один признак того, что вы, возможно, уже чувствуете глубокое одиночество, даже не осознавая этого, если вы постоянно чувствуете себя измотанным. Как будто внезапно даже самые простые задачи, такие как ответить на телефонный звонок, сходить за продуктами или приготовить себе еду, кажутся вам слишком сложными и утомительными. Вы целый день топчетесь на месте, откладывая дела как можно дольше, и только вечером падаете на кровать обессиленный и полностью вымотанный, что подводит нас к следующему пункту. Номер 6. Вы тратите свое время, ничего не делая, бездумно прокручивая социальные сети, часами играя в видеоигры, смотря передачи, которые вам даже не нравятся, сплетничая, играя в азартные игры, устраивая вечеринки, выпивая, переедая, не досыпая, перерасходуя. Все ваше время поглощено этими занятиями. Конечно, в меру они могут быть забавными и даже расслабляющими, но если предаваться им слишком часто, вы будете чувствовать себя одиноким как никогда. Почему? Потому что, хотя все эти вещи могут показаться хорошим способом отвлечься от одиночества и заставить нас чувствовать себя хорошо, в конце дня они лишь напомнят нам, что мы не чувствуем, что делаем что-то стоящее с собой или своей жизнью. И номер семь. Вы перестаете заботиться о себе. Наконец, но возможно самое главное, тот момент, когда вы начинаете пренебрегать своими потребностями и перестаете заботиться о себе, является тревожным признаком того, что ваше психическое здоровье меняется к худшему. Не перестали ли вы в последнее время чистить зубы или причесываться? Вы больше не занимаетесь тем, что вам раньше нравилось, например, гуляете с друзьями или занимаетесь хобби? Вы по несколько дней не принимаете душ или постоянно оставляете свою комнату в беспорядке? Все это обычные побочные эффекты, когда мы боремся с глубоким чувством одиночества в нашей жизни. Мы чувствуем себя беспомощными и нереализованными, лишенными смысла, связи, близости и цели. Поэтому мы просто перестаем заботиться о себе, потому что чувствуем, что это бессмысленно. А вы относитесь к чему-то из того, что мы здесь упомянули? Испытывали ли вы лично глубокое чувство одиночества? Если вы испытываете проблемы с психическим здоровьем, лучшее, что вы можете сделать для себя, это обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью. Сам факт того, что вы осознаете, что в вашей жизни чего-то не хватает, говорит о том, что вы хорошо представляете, кто вы и чего хотите, даже если пока не можете дать этому четкого определения. Примите это как призыв к действию, чтобы начать поиск души и заново открыть для себя то, что делает жизнь значимой для вас. Каков ваш опыт борьбы с одиночеством? Расскажите об этом в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с другом, который, возможно, тоже найдет в нем что-то новое для себя. Как обычно, все использованные ссылки добавлены в описании ниже. Увидимся в следующий раз. Берегите себя!